Может быть, опять тебя я встречу, Может, прилечу морской волной, Середро бросает в море вечер, Чтобы снова встретиться с тобой. Чайка в море с парусом, играла, догоняла и летела, ввы. все предметы лета растеряла и прошло как маленький каприз. Не дойти к тебе земной дорогой. Не найти тебя в иных мирах И танцует парус одиноко Измеряя встречи в якорях И танцует парус одиноко Измеряя встречи в якорях Паруса играла, догоняла и летела, ввы. все приметы лета растеряла и прошло как маленький каприз Может быть, опять ты мне приснишься, Может, прилетишь морской волной Или белокрылой горной птицей. Позовешь, как паруса за собой, Чайка в море с паруса. Играла, догоняла им, летела ввы. Все приметы это растеряла. И прошло как маленький каприз. Все приметы. И прошло, как маленький